Всем привет дорогие подписчики Йоба Гейм канала, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а мы будем продолжать проходить наши любимые прохождения с котиками и без Также... Всем привет дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм, сегодня продолжаем прохождение Tell Me Why, посмотрим что получится у нас из наших гендер малышек, брата и сестры, которые отправляются в чудо путешествия своих фантазий, миров и какой-то невероятный ну ладно, это вырежется. И если ты заварил для себя чайок и приготовил пару вкусных плюк, тогда мы начинаем. Hey, uh, Продолжаем играть в эту игру. Ребят, не судите строго, здесь очень быстро субтитры летят. Я не знаю, как вы с чтением, да? Я как бы в этой игре очень противоестественно uh, читаю. То есть, там очень высокая скорость, как бы, ну, прям один в один с диалогом. Считая, они начали говорить. Ого. Это все как бы... Вот! И все, и они заканчиваются. И они заканчиваются. Так, ну, конечно, ну, конечно. Ни света, ни электричество, Ну, конечно. Так, здесь маски. Я не буду тратить вот на все это время, чтобы все это посмотреть, изучить. Хаванна все еще пахнет Мариэн. Ванная пахнет Мариэн. Ничего от запаха. Вот я даже не успел прочитать, что там было написано. Из задач есть какие-то найти коробку с сокровищами в спальне близнецов. Спальня близнецов, я уверен, спальня близнецов у нас была сверху. Я сейчас устремился в ту самую спальню, в которой находится. Ого, ого, как тут все! Ты посмотри. М? Открыть Давай быстрее в нашу комнату. Или я заберу все no way, вещи coming? сам. Ни за что? Подожди. Посмотрим, я no сейчас ни за что. Ну а вот здесь, no. э, здесь я точно как дома. Ну, очень кайфовая комната, учитывая еще вид из окна. Посмотри, вау. Прикинь, вот это вот все за окном, а не то, что у тебя. Ни каменной высотки, ничего такого. Значит, Телор, как слышишь? Если мы не подробуемся, тут все расплавится. Как слышишь? Вас понял, Эллисон, нужно утащить эту штуку. Пока нас не поймал безумный охотник, прием. Безумный охотник. Уф, до сих пор от него мурашки. Хотел бы я его забыть. Ну да, давай коробочку уже по... ну, поизучаем, посмотрим, что в коробке Та самая коробка Смотри, что нашел oh, Всего лишь наше величайшее творение, книга гоблинов Seriously? Что, правда? Нажмите там, чтобы открыть книгу гоблинов О, oh, все эти истории У меня было еще more столько more... идей для новых Много more... из yeah. них придумала Мария Ага so Один из немногих моментов на моей памяти, когда ее Ничто не тревожит Что это такое? Лягушка обрела дар речи uh, Ладно, You're я не буду все это читать Ищешь что-то конкретнее? Мой дневник Ты никогда мне yeah. о нем не рассказывал? Well, yeah. Я знал Мариан, так что прятал его только Marianne. так, как мог Мариан, yeah, Точно, тот день, когда она узнала о нем И мы сейчас погружаемся в величайший флешбек Флешбэк тайм Сосредоточиться на связи Пробел Вспомнить Зажал yes. Миссия выполнена, вот она Вот мам? оно Мам? Или что там было? Мам! мам. Да, там было мам Мам? Мам, мам где он? Мам, где он? Что, ты что, что ты с ним сделала? Ну что я еще? Я не могу найти свой дневник Я знаю, это ты украла его, me. отдай What Милая, чтобы я не делала, это всегда для твоего блага ты его прочитала, да? Я ты не имела права я его читать. У меня есть право на все, что поможет защитить мою девочку. Я не твоя девочка, я тебя ненавижу. Ты всегда будешь моей маленькой девочкой. И как бы ты ни сопротивлялась, ради твоей безопасности я буду бороться вдвойне сильнее. Воу! Я так понял, что это флешбэк тот самый флешбэк, который рассказывает нам о том, что вот этот парень, да, в детстве был девочкой. Угу. Бедняга, ой, бедняга А так и не скажешь Милота? Я уже как бы дал э, Отмашку всем гендерным противо... а, Противоборцам покинуть чат И как я это не предвидел Она же сказала это мне прямо в лицо Она была готова причинить боль Лишь бы не дать совершить переход Вот, переход от пола к полу, я так понял. Да, вот он был девочкой, стал мальчиком. Мать поролась с no этим. Да, да. Ты не мог знать, part. что она зайдет так далеко. что <с> Слушай, родители. Многих вещей не понимают. Я хочу вернуть свой дневник. Я не проверял только у нее в комнате. А сейчас Ань проверит. Ладно, но он уже будет... А, он же тебе в рот, что Он для меня много значил, Элисон. Когда я записывал свои мысли, это помогало понять, кто я есть. Well, ну, тогда пойдем и найдем его. Пойдем и найдем его. Пойдем, моя дорогуша, пойдем. Так, пойдем. Думаешь, ее комната no, все еще закрыта? Всегда была. Я не говорю желания оттуда, know, а не говорю желание оттуда we'll закрыть. Я знаю, но нам we'll рано или поздно придется. И я хочу вернуть свой дневник. А Блин, какой классный дом. Я хочу себе такой же дом, ребят. Ну вот прям вот реально, чтобы он... не было вот этого а, понта с вещами, стильными модными. Вот, короче, такого дома мне хватило бы с головой. А, да, думаю, что да. Я, я прям уверен в этом. Итак, посмотрим. Вот это вот та самая комната. Подожди. What? Что? Помнишь это? Uh, К сожалению. Убежище принцессы открывается лишь однажды. Реши загадку и сможешь войти. Good, с любой переградой можно справиться, если I mean, хорошенько постараться. I mean, yes, ну, то есть, it, да, мы like... могли бы просто выломать it. дверь, но разве веселее, не... наконец, kind of I... решить have эту головоломку? Мы с тобой по-разному понимаем, что значит весело. Ладно, смотри, перед... Так что давать похуй. Опять пропустился диалоги. Нага. Давай сюда. Сейчас мы будем решать головоломку, наверное, связанную с этой дверью. Что ты там ищешь? Рисунок на двери напоминает мне о одной сказке из книги. Ее придумала Мэри Энн. Но у тебя и память. Я такого не помню. Это ведь я придумал книгу Гоблина. О чем ты никогда не уставала it. напоминать. Бам. О, вот. сказка про, вечер... э, про вечеринку принцессы. Сказка про принцесс Патти. Почитай. Мне кажется, символы связаны с чем-то из этой сказки. Сначала призрачные mm -hmm. воспоминания. Теперь загадки из сборника сказок. Какой странный день. Какое странное Tushé. детство. Душе. Ну, типа удела. <laughs> удела. Помню, это на борьбе у меня, значило положить врага на, на лопатки. Так, книга Гоблинов. Таб. Давай табнемся. Проги. А, во, во, во. Али нет? Нет? Так, так. Где? Подскажи, пожалуйста. Дай подсказку, что это все значит? Ничего не понимаю вообще. Подожди, назад, назад, назад. Нет, погоди. Назад, таб. А... Первое. Страшно. Книга гоблинов. Погоди. А, вот, медведь. Медведь, рыбки, что? Неужели это читать? Медведь и принцесса. Давным-давно в древнем дремучем лесу на берегу реки стоял старый медведь. И ловил, ловил лосося. И вот, схватив особенную... Упитанную рыбку он услышал, как на помощь зовет девушка. Он хотел было просто съесть своего лосося, но крик раздался снова и он отправился на разведку. После небольшой прогулки он обнаружил принцессу, в... пытающуюся взобраться на верхушку дерева, пока внизу ее караулил огрызающийся и рычащий волк. Обычно старый медведь предпочитал не вмешиваться в подобные ситуации, ведь будучи хищником он понимал, что волку тоже нужно охотиться. Но... Впечатлившись красотой принцессы, медведь понял, что должен помочь ей. Издав мощный рык, медведь оперся на задние лапы и встал в полный рост. Волк оскалился и зарычал в его сторону, но медведь опять заревел. И волк скрылся между кустов, пожав хвост. Угу. Старый медведь опустился на четыре лапы и с интересом уставился на принцессу. Она, Она же отнеслась к нему с опаской. Ты можешь спуститься, сказал медведь, но откуда же я могу знать, что ты спас меня не для того, чтобы полакомиться самому, спросила принцесса. Хм, справедливый вопрос, признался старый медведь, но даю честное слово, я тебя не съем. У принцессы не было никаких причин доверять старому медведю, но у того были очень добрые глаза, так что принцесса принялась потихоньку спускаться с дерева, когда она коснулась земли, медведь лишь следил за ней, и она предположила, что сегодня съедет. Съедена не будет Спасибо, поблагодарила она, старого медведя Пожалуйста, ответил он Могу ли я приводить тебя до дома? Конечно, сказала принцесса И так шли принцессы и старый медведь вместе через лес прямиком к большому деревянному дому Не знаю, я не понимаю А вот это что такое? Найн Я сейчас э, психану Если я сейчас психану Если я сейчас психану Что это значит? Повернуть. Утка, медведи. Ну и что это? Вот так. Феечка, феечка, девочка. А, гоблин, девочка. Погоди. А тут такого нету. Лягушка. Медведь. Может быть нужно листать в... Ну, в хронологии событий. Вот тут как бы лягушка, там медведь. И дальше, что, бобер? Сань, это бобер, Сань. Сань, это бобер. А тут бобрата и нет. Как бы, извините, извините, бобрата тут нет. Как бы, ну, хотелось бы мне знать, где, где, где тут бобер. Но, открыть. Oh, Думаю, я просто сломаю дверь. Sure? Уверен? Мы никуда не торопимся. I mean, и нам придется ее чинить. Выломать дверь, решить загадку. Я решу. Я решу right. эту загадку. Ладно, еще разок. Вечеринка принцессы. А, все, там же было, да. Давным-давно в древнем дремочем лесу густила принцесса, потому что была первая годовщина ее побега из дома. Почувствовав, что... А, почувствовав ее настроение, лесные друзья явились к ней на порог. Их возглавляла благочестивая и заботливая пеликанша. Организовал все отважный и дальновидный лось. Старый медведь с его острыми когтями тоже пришел. Да и большая лягушка, та еще трещетка. Также была там даже высокомерная андатора, выходящая на прогулку лишь по ночам, соизволила явиться. Медведь предложил принцессе проехаться на его спине, чтобы ее до... не достал ни один волк. Все животные проводили ее в сказочную долину, где была подготовлена потрясающая вечеринка. Там был стол с морепродуктами, которые пеликанша доставала прямиком из своего бездонного клюва. Кругом встречались мигающие сказочные огоньки их принц, а их принеслось. А общительная лягушка тем временем смешивала шипучие напитки, наблюдая за покрытым тучем небом. Только одна андатора не делала ничего полезного, насмехаясь над усилиями остальных. М -м -м -м. Давай пропустим. Может быть. Кто-то хочет убедиться, что у меня есть деньги на покупку, еды, когда я голодна, и одежда, когда я замерзла Кто же из моих друзей мог сделать такой подарок? Она открыла третью коробку, внутри был мешочек монет, в котором всегда были деньги, если владелец действительно у них нуждался хм? Опять сказал Так, все, я вижу коробки Так, а, где первая коробка? Принцесса открыла свой первый подарок Внутри был фонарь, который раскрывает правду, когда горит Хм, протянула принцесса кто-то хочет убедиться, что я не потеряла, не потеряюсь в лесу, когда темно, и что я всегда отличу правду от лжи. Кто же из моих друзей мог сделать такой подарок? Лось. Лось с огоньками у нас был. Она открыла вторую коробку. Внутри лежал волшебный меч, который прыг... прыгал прямо в руки владельцу, чтобы защитить его. Хм, протянула принцесса. Кто-то хочет быть уверенным, что я могу защитить себя от опасности. Кто же из моих друзей мог сделать такой подарок? Так... Она открыла третью коробку, внутри был мешочек монет, в котором всегда были деньги, если владелец действительно в них нуждался. Хм, опять она сказала: Кто хочет убедиться, что у меня есть деньги на покупку всего, друзей мог сделать такой подарок. Первый это лось. Лось, по-любому, лось. А принцесса, потому что была первой годовщиной побега Так, так, так, так, так. Смотрим, кто у нас что. Возглавлял благочестивый и заботливый пеликаншер Так-так-так, дальновидный лось Старо медведь с его острыми когтями Тоже пришел, да и большая лягушка, та еще трещотка Также была там даже высокомерная днатор а, Так-так-так-так Все животные проводили в ее сказочную долину где были, а, подгол... Там был стол с морепродуктами Сказочные огоньки, принес слез Общественная лягушка тем временем Смешивала шипучие напитки, наблюдая За покрытым тучным неба Только днатор не делал ничего полезного, насмехаясь над усилиями Принцесса очень проводила время на свою вечеринку Это так хорошо что... Своим друзьям заметишь что ее фея подумала бы на большую шалость, когда прицесса шпла... Может, ну, третья одинаковой коробки на краю дали задачная она повернулась назад и ахнула вечером Вечеринкой как ни было раз, ты воспринимаешь своих друзей как должное, сказали коварные феи Мы спрятали их от тебя, но мы любим и Гудай, кто подарил тебе каждый из этих подарков, получишь Да, первый это лось угу, угу. Ну, может быть, второй медведь Давай попробуем Первый лось а, По-любому лось... По-любому, лось меч нам, допустим, медведь подарил. А мешочек с баблом. С баблом мешочек. Может быть, лягушка? You sure Maybe if we put our heads Нет. Р -р Решить загадку? Yeah. Так, и... Да. Я могу попробовать еще раз. Так, не лягушка, не медведь. Пеликан? А -да! Саня решает, за... решает головоломки 6+. Угу. Ну, как бы объективно, ну что, тупой качок. Просто здравствуйте. Вы на познавательном контенте Йоба-гейм. Кому-то эта информация была бы важна. Дедукции. Развиваем себе навыки прохождения we're игр. Ничего страшного в этом нет. Кайф. Ну что? Что? Что? Дайте зайти, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, зайти. Дайте, пожалуйста, зайти. Ну, ламповая комната, ламповая игра в целом Как бы, такое, знаешь, типа Какая-то отдушина То есть ты постоянно играешь какие-то хорор, что-то там Спустя столько лет, go, я думала, что для нас это you know, будет как Ну, знаешь, победа Говори за себя Это же я разгадал загадку Почему мне like кажется, that? что ты не дашь мне mm -hmm. об этом Знать или что там было в конце? Ну, вы дочитаете, вы же у меня внимательные, молодые люди Ну, чего нам начать искать? Наверное, с открытия окон не знаю. где start, бы в этом бардаке она не прятала чужие сокров... uh, сокровенные мысли? Uh -huh -huh -huh. Так, нажать пробел, чтобы вспомнить Нажать пробел, чтобы вспомнить они мне просто не открываются. Sentiment. Что бы я ни делала, я не могу до них достучаться. Это мама, да? Раньше они рассказывали мне Freunduna... все, Но они мне не доверяют, Тесса. Они не доверяют мне. Мне и так сейчас нелегко, а они... Они уверены, что я их враг. А я не пойму, почему. Они нужны мне. Они нужны мне нужны мои гоблины. Ого, она, оказывается, их почему-то что-то любила. Мы слышали, Мы слышали, как она плакала. Мы послушали через дверь. Видеть ее вот так, как будто она, она все, все еще здесь. здесь, это... Странно, страшно, паршиво. Последние несколько месяцев она была... Раз... Что, разваливалась на части, да? Угу, так, это нет, не подходит. Может быть, здесь? Hmm. This а this я пытался еще, Так не мог понять, в каком порядке Didn't должны идти главы. А это не тот автор, что It's потом светнулся. Неудивительно, что, что Мэри Энн нравилась эта книга. Взглянуть. Присываем no. в помойку. Нет, думаю, мы сможем продать ее в интернете. В интернете. We Точно. We Наверняка ее купит какой-нибудь любительщик и серийных убийц. Да, да. Мне далеко до такого творчества на самом-то деле Так, взглянем Там наверняка будет наша фотокарточка старая, которая навеет какие-нибудь воспоминания friends, Она и Тесса были лучшими А потом вдруг поссорились. Интересно, Either что Tessa случилось Либо Тессу достали причуды Либо Мариан достали на та... Uh, кто? Что? Ну что-то достало, как бы Да ну, я не успеваю читать Просто не судите строго Не судите Я не знаю, как это успеть прочесть он тут нашли я блядь так и знал думаешь она его читала конечно читала она всегда лезла куда не просили так а ты что там нашла ты что там нашла куда ты лезешь что там есть что ты хочешь там найти о oh. Молодежный лагерь искать или добродетели от а Союза традиционных семей. Она была помешана на традиционных семьях, как бы не была готова к тому, что у нее дочь становится парнем. Ошибка многих взрослых людей. Не воспринимать людей такими, какие они есть. Да. Тайлер. Тайлер? What? Что? Look. Смотри. Как растить ребенка трансгендера? Она все-таки пыталась... Она пыталась... Мурашки по коже. Она пыт... Их мать пыталась все-таки понять, вот, где ты это нашла. Книга лежала на ее столе вместе с буклетом. Серьезно? Да ты нахуй шутишь? Really Послушай, нам не стоит делать this. слишком далекие выводы. Но это же бред какой-то. Она же сбесилась, right? так? Она взбесилась, когда я подстриг ]毛. волосы. Она напала на меня из-за прически. Она и взбесилась меня. и напала на Мы тебя. Мы оба это видели. И тогда что это за херня? Я не знаю. So не не Tyler, знаю. Тайлер, иди сюда. Их мать, походу, She просто пыталась принять их. Она knows. не может так со мной поступить. Только okay. не сейчас, когда I'm я наконец привел мысли в порядок. Дич. Well, Это и было твое первое ошибку. Ты думал, что в этом мире существует хоть какой-то порядок? Десять лет в могиле, но она все равно находит новые способы нас достать. Yeah. Да. Кажется, мне нужно проветриться. Ну еще бы, ты ненавидел человека столько лет, который пытался тебя, на, на, ну, принять, понять. Но ты не знал об этом, ты просто не знал. Ты думал, тебя ненавидят. Ты уехал, ты погнался куда-то просто прочь, забыться в мыслях, найти новую жизнь. С мыслями о том, что тебя не принимает родная мать. Это шок-контент. Просто у меня мураши пошли по коже сразу, как она на, нашла эту книгу. Я не знал перевод, но когда она в субтитрах прочитала это... Я прям вздрогнул, ну я такой меланхоличный, я такой, меня так легко тронуть, это балдеж Пол mm -hmm. балдеж, вот вам че скажу Да уж, да уж Ну хорошо, блин, игра интересна. игра интересная, мне нравится ее проходить Пока, бесит, конечно, really, really Ты правда-правда sure? уверена? Да, давай Это маленький тайдер. Вот они, вот они Это сестра, ну ладно Сзади сестра, а вот этот тот самый Тайлер Поехали Напомню для тех, кто не смотрел первую часть Может быть или пропустил что-то Тайлер у нас трансгендер То есть он родился девушкой и сменил пол Ух ты, ничего не осталось И мы проходим игру о истории его жизни также каким-то способом они с сестрой умеют читать мысли друг друга, really? видеть воспоминания yeah. вместе и все вот это вот. Я еще до конца не разобрался, но надеюсь, мы с вами She's в этом разберемся. So она такая грустная в последнее время. Не просто грустная, она пугающая. Yeah, tonight, но не сегодня. Like это было похоже на вечеринку. Спасибо, Элисон. Не нужно меня благодарить. Ты моя сестра. I feel more like... Я больше ощущаю like brother. себя твоим братом. Brother, Брат, сестра. Мы присматриваем друг за другом. But, um, sure, Но одно могу сказать точно. Really Постригла я тебя <laughs> ужасно. <laughs> а я. Мам? Мам? Мам! Мам. Понял. Повтори. Что-то плохое. Вот, вот, вот это вот напряжение, присущее вот этому кадру, что-то к чему-то плохому ведет. Это ведет к чему-то плохому. Не понимаю. Не понимаю. Не понял. Повтори. Подскажите. Дай, намекните. Что? Не хочу держать напряжение вот это вот. Не понял а, Аляска Хорошо Мы же на Аляске Так, ну что же, здесь происходит? <laughs> Она с ума сошла, это их мать или <laughs> Я не понял Мам? Мам? Смотри О, <гул> oh, no. нет. No, нет Нет, нет, нет, нет, нет, нет так нельзя. Нельзя. Wait, Погоди, стой! Что произошло? Что произошло? Что? Она, она, у нее как кукуха по. Я понял. Здесь типа еще это вот специальная игра так делаю, чтобы здесь было много поводов подумать а, и покопаться. Предположения какие-то делать И все вот это вот Ну как бы Извините, я не буду наперед гадать Я слишком горошек Мой IQ равен температуре тела Мне с этим так легко жить Как бы Зачем быть слишком умным? Я рада, что мы нашли твой дневник Я тоже Думаю, она лишь out, хотела узнать, at. что творится в твоей душе yeah, well, Ну, asked. она могла бы просто поговорить со мной Я ведь не какой-то там чертов следовательский проект Я ребенок вот у меня Кити на фоне передает привет всем подписатам. Ставь лайк, если ей любишь котиков. М -м -м. Мяу. Насчет книги. Как растить ребёнка трансгендера? Знаешь, как трудно было 2005? достать такие книги в 2005 году? Без интернета, без well, всего, наверняка очень сложно. Может, она пыталась понять, me? как поддержать Maybe. меня? А если и так? Но она никогда не пыталась. Never... Никогда не... Да тут что-то не сходится, я знаю. You Ты постригся off, этим, right? вывел ее из себя, так? Элисон, она читала мой дневник. Она уже, она уже знала об этом. Дело не было с we А если that... мы ошиблись насчет этого... Пиздец! Это ты думаешь, что It's она possible, его читала А может, она его не открывала и даже exactly like И все это было так, как мы But всегда думали А что если она читала дневник и все Tyler? так, как sure. мы? Боже, Тайлер, мы ну конец could да could Но какой смысл искать ответы на вопросы mean, сейчас? Ты спрашиваешь меня, стоит ли искать ответы, дабы не жить? Что родная мать хотела убить меня? Тайлер, я знаю, чего ты хочешь Я успеваю Успеваю, читать. Ты хочешь найти ключ ко всем разгадкам? Но наша мать просто слетела с катушкой. И все? Она просто сошла с ума, вот и весь итог Мне кажется, нам лучше забыть обо всем и попытаться двигаться дальше Может поговорить с кем-то из ее знакомых Понять, знают ли они об этой книге Люди не хотят ничего слышать о Марии Им легче представлять, что ничего и ничего никогда не случилось Наверное, вот так это было не успеваю читать. Все равно просите ребят за это. Может у Теси есть ответ? Может лучше забыть обо всем? Может у Теси есть ответ? Я хочу разобраться в этой Что насчет Тессы? Она была самой близкой подругой Мэри Давай расспросим ее. Sure. Давай, но сразу предупреждаю, для нее это жутко больная тема. Но, возможно, она поговорит с нами. Я всегда был ее любимчиком. Ключевое слово. Но нам в любом случае нужно в магазин Купить пару вещей для ремонта Класс, две чайки, черствый лом из хлеба не И что-то там еще Не уверен, что эта аналогия, мне понравилась. Думаю, ты не, не хочешь этого. продолжать этот Вы разговор Но ты ведь не успокоишься, тобой, пока мы не все. Не... все не обсудим Так что давай продолжаем Не понял Повтори Иди сюда, моя маленькая Зая, иди сюда смотрите кто пришел кто пришел на стрим а? кто пришел на стрим Ой, ты моя жопка ты моя Ну, я, я, я тебя приветствую на стриме всем привет дорогие подписчики от маленьких котиков маленькие котики здесь ах, ах. Всем привет дорогие подписчики Йоба Гейм канала Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал А мы будем продолжать проходить наши любимые прохождения с котиками и без Также все ребята, которые сейчас наблюдают нас истории в инсте Огромная для вас просьба подписаться на канал, поддержать его лайком Это не составит для вас труда, а для меня принесет радость радости, счастья в этой жизни Вот, так что мы продолжаем, да А Китик, Китик, я так понял, Китик Китик застрял в моих проводах, но ничего страшного так, к чему спешить с продажей дома? Что-то не так? У нас есть план. М -м -м -м. К чему спешить с продажей дома? So ну. В общем, thinking... я тут подумал... Можно mm. ли нам так спешить с продажи place? дома? Мы это agreed, мы уже проходили и решили, что нам нужно начать с самого начала. Я знаю, поверь. Я не говорю, что нам нужно остаться здесь надолго. Просто нужно немного времени, чтобы отыскать ответы на все вопросы. Думаешь, в этом доме найдутся ответ? Может и нет, но отсюда точно стоит начать. Ну. Будет обидно, если здесь есть что-то, а мы просто сдадимся Что скажешь, если мы начнем расследование, не убирая дом с продажи? А если нам понадобится больше времени, вот тогда все и обсудим Ну ладно Что-то не так? Теперь весь день, как на иголке. Уверен, что ничего не хочешь мне рассказать? Sure все в порядке. Nothing. Точно не все Aren't в порядке. И мне бы хотелось, чтобы у нас было полезно полное взаимодействие. Я и думала, что у нас полное взаимодействие. As as possible, и что мы хотим продать этот дом, как и... можно скорее двигаться дальше. Не взаимодействие, а взаимопонимание. Ну, вот мое взаимопонимание, сатры Вот это взаимопонимание мое. Это мой, ну, э, моя поддержка взаимопонимание моя. Пока моя, мамы нету нашей, э, меня поддерживают мои котики. Так, это важно для меня. Та книга все изменила это важно для меня mm. mm. uh -huh. <со -ху> так книга все изменила. на самом деле та book, так и было а потом мы нашли книгу и все It's поменялось just just ты этого действительно понимаешь последние три года ты так старательно избегал это места что я подумал что ты не захочешь лишний раз тут оставаться так вот в чем дело да может дело немного в этом просто ты выпустился три года назад а видимся вживую мы, другим мы другим. только сейчас. Я не был готов вернуться сюда. Не подумай, что я не хотел тебя видеть. Просто... Wasn't ready я to be не был готов стать тадером, делос Кросси. Я пыталась тебя навестить. Пыталась попасть на твою выпускной в Кипре. Я хотела испечь для тебя гребаный торт и сделать фото, где мы не неуклюже обнимаем друг друга. Знаю. Но ты просто отгородился. От меня. Ты либо игнорировал меня, либо придумал нелепые отмазки. Нелепые. <laughs> нелепые отмазочки. Можно придумать, пожалуйста? А, я ее успокою. Я со всеми себя так вел. Да. Но я не все, я та сестра. Я просто не хотел никого обидеть. Тогда я начал тестостерон принимать тестостерон и вспоминать и... страшно, Полезли прыщи. Настроение place, скакало туда-сюда и все эти запахи. Эллисон, мужчины пахнут просто отвратительно. Знаю, был опыт общения с мужчинами. Мне нужно было время, чтобы самому все во разобраться. Без привлечения других людей. Понимаешь, о чем я? Да. Понимаю. Так, есть ли у нас план? So, так что, у нас есть yep. план? Да, расспрашиваем о Мэри Энн, но нельзя забывать про ремонт. Если really ты и вправду этого учишь. Right. Хорошо, договорились. А все это время я мякую своего котика здесь. Так, пришло немало времени с тех пор, как что-то там произошло. Только я тебя так называла? Не только ты. Я был Оли какое-то время в Кипре, а затем стал Тайлером. Многие люди спокойно отнеслись к моей трансформации. Хотя и не все. Что Я был куратором у одного парнишки, он отказался от меня. Не принимал нищие помощи. Пусти. Кстати говоря, мне нравится имя Тайлера. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, откроем дневник, посмотрим, что у нас там. Есть ли какие-то зацепочки? Не понял. Так, перевернуть. Так, давайте читаем одну страничку, посмотрим, что тут. Есть что? Смотрели вчера «Звездные войны» у Бобби Люк такой классный. Мама, узнав, что за фильм мы смотрели, жутко разозлилась. Сказала, что этот фильм выдает войну за что-то хорошее. Суббота, 5 февраля 2005 года. Была бы мама счастливее, если бы я всегда поступала так, как хочет она. Когда она смотрит на меня, складывается впечатление, что она совсем меня не видит. Хотела бы я показать ей, какая я. Хотела бы я, чтобы она поняла меня. Думаю, она совсем не хочет меня понять. Эллисон снова сказала, что я виноват в этом. Что мама злится на нас. Какая же она подлиза. За эти дни мама не сказала нам ни пары слов. Элли говорит, что видела, как она вырывала страницы из книги про гоблинов. Сделай то. Сделай это. Как же меня достал ее голос. И мое имя меня тоже достало. Я гоблин Оли. Я гоблин Оли. М -м так. А, -а, -га -а, -га. а здесь что у нас написано? Значит... Мы же просто больше не можем листать Мама и Элисон снова поругались Но, по крайней мере, теперь мама кричит не только на меня Похоже, маме не понравилось, что мы не рассказали ей, чем планируем заняться в лесу Элис считает, что нужно ей сказать о нашем голосе А я считаю, что мама уже о нем знает Кажется, мама расстроилась, когда я спросила у нее разрешения о опуст... Вступить в хоккейную команду. Как будто неправильно, что я хочу заниматься спортом для мальчишек. Буду спрашивать снова и снова. Предприму очередную попытку на следующей неделе. Она снова сказала «нет». Я просто в бешенстве. Почему она мне отказывает? Почему она никогда не позволяет мне заниматься тем, чем хочется? Мы с Элисой начали писать сказку. Ну, Элиса начала. Ей не нравится, когда я пытаюсь что-нибудь изменить. Ну, почему все гоблин должны быть женского пола? Ладно, я понял. Я, ну, все, начитался, изучил, вспомнил, да? Боже, какой красивый вид. Ты посмотри. Посмотри. Вот туда хочу смотреть. Я бы хотела сесть где-нибудь в таком месте, но... В таком месте, где бы деревьев было больше, чем людей. Чтобы не получилось, как у мэри... У меня точно был план. Я мог стать лесником. У меня точно был план. Думаю, Мариан, в свое время был план, у нее было всякое для выживания, почти нормально работающий генератор, мне кажется, она все это выдумывала на ходу, может быть, а может она стала такой потом, после того, как потеряла рассудок, так, Туда? ну хотя бы линик на ближнем месте, остается лишь догадываться, какие истории он бы мог рассказать, если бы, конечно, у него был рот, помнишь ледяную пещеру? Помнишь ледяной пещеру, Берлогу старого И Именно, это место был, могло бы послужить отличной секретной базой, если бы мы смогли ее снова найти. You know, Знаешь, а я ведь пытался ее найти пару лет назад. Серьезно? Не может быть и к успехе. Мы нашли пещеру, но вход был завален. облом. Uh, mm. squid... Да. Если захмуриться, можно Delos почти забыть, что Делос Кройсен всего в нескольких километрах I'm отсюда. Уверена, что Мэри и пыталась забыть her. об этом. Не могу ее за это. Позже отправимся сюда за продуктами. Ты готов, yeah, Да, правда, really этот день был так прекрасен безо всяких придурков. Longer, подожди немного, и, и больше никогда не встретишь ни этого. одного придурка. Слабо верится. Слабо верится. Вот ты долго будешь сидеть, Кит? А? Кичава. Китик. Зайка моя. Так, ну давай. А, не погоди тебя, Неплохой right? сюда вид, да? Я забыл, как тут красиво. Мы жили в своем собственном мире. Ну, поностальгируем. Мы жили в, в своем собственном в в своем мире. В прошу часть времени мы обитали Но в своем собственном мире. Озеро было не просто озером. Оно было логовым лунным ведьмы. А гора являлась собой летяной что-то там. Что правда-то, правда, да. И, и глаза замоливаются ведь с одно и то же каждый, каждый день. день. Не всегда. Да, сор, теперь что думаю, нам пора yeah, Я думал, ты уже этого away. никогда не скажешь yeah. Да, прости like Такой вид Всегда забываю о привите такой красоты Можешь пока идти, I я догоню Но ответить oh, на сообщение Общительной моей сестры на so свете не сыскать И моей кошечке маленькой а Похоже, oh, try... у нас тут нарушитель. Э -э -э, что за хуйня? У тебя пять секунд на то, чтобы я придумал защищать свою собственность. Боюсь. Пять. Четыре. Я Тайлера. Не знаю никаких Тайлеров. Два. Сэм. Элли? Элли? Ты here, что тут делаешь? Это наш дом. Я, кажется, Сэм, не с тобой разговариваю. Сэм, оперируйся. Это Тайлер. Мой брат. You... Твой... Брат? черт. Oh, oh, huh. Кажется, до меня доходили слухи, но I я никогда не... Never... <laughs> Срань господня, да ты мужик! So you, как и you, Сэм. ты, Сэм. You know what I mean. Ты понял, о чем я? Я a... просто не думал, что можно so женщину like сделать такой, похожей на мужчину. Ну, вот так вот. Это просто я. Я и есть мужчина. Если бы это было я и есть мужчина, это просто я. Это просто я. You know, <гас> Знаешь, я ведь просто me. пытаюсь быть собой. It's just who I am. Такой вот я. Mm. Yeah. А, я видел пару трансвеститов по телеку, а вот, пока не встречал. Сэм, не ты говоришь. не совсем точно. трансвеститы Да. говорить трансгендер. Трансгендерный мужчина. Извините. Трудно за всем этим следить. все а Нас время будто входит стороной. Все в порядке. Давайте просто сменим тему. Я только за. Спасибо, Сэм. Что ты занимаешься? Ну, я это вроде, как высматриваю за этим местом для вас. You know? Ну там бывает крыша, золотая, трубы, проверю, все в таком доке. Спасибо, Сэм. Тайр, да, просто. Вы знаете, Маша, мама была не такой, как все. Она заслуживала большего, чем то, что получила. А ты помогал Мэриэн с ремонтом и строительством? Oh, yeah. да. Да, было такое. Я видел, что вашей мамам ходилось без мужского. Я так что решил, что должен помочь и поддерживать этот дом в порядке. How так, очень джентльменски с твоей стороны. спасибо. спасибо. Uh, yeah, you two Планируете продать это место? That's the plan. Крутой план. Кстати говоря, нам понадобятся твои ключи. Так как ты, очевидно, поменял замки. Oh, yeah, Конечно. Ключи отдам, но вы решили продать дом вашему Вы уверены? Как бы вы к ней не относились, этот дом все, что от нее осталось. Вы мне не спрашивали? Нет, я портить отношения с ними буду, пара плохих воспоминаний тоже имеется. Пара плохих воспоминаний тоже имеется, да? Уверен, что пушка, с которой она пыталась убить нас, пытался пытался убить нас все еще где-то в гараже. Что? Тайлер имеет в виду, что нам обоим нужно начать все с чистого листа. Yeah. Конечно. Это место видит, видимо кишит плохими воспоминаниями. Но может есть ones, и хорошие... Вы были близки Пробел держите, чтобы говорить, используя голос Да он пьян в смерть. Нам пора Головоломка на... Нет, я, я пообщаюсь с ним Я же, Ну я душный тип, которому можно присесть на уши В случае чего, ребят, имейте все в виду Ко мне можно на уши подсесть я не смогу вас просто опрокинуть и сказать, типа, вали Давай, до свидания uh, Так, ну может есть хорошие Головоломка на ее двери вы были близки с ней? Так, спросим, вы были близки с ней? Well you know как хорошо ты ее знал? Не так хорошо, как я думал. Когда я узнал, что случилось той ночью, я пришел, что это you. всего чушь собачья. Really ты не ожидал me. такого? Ты не ожидал такого, да? Это еще мягко сказано. Или те, кто говорил, что они предвидели такой исход, но... <служдая> точно не я. Так, головоломка на ее двери. <служдая> это ты помог ей из <служдая> <с> двери? <служда> с ее двери? <служда> головоломка на двери в ее спальне. это. Yeah, да, я вы... двое все туда свалили. Никакого личного пространства. Сумели разгадать? Yep. А, разгадали, да. Never, ну, лучше поздно, чем никогда. Я нет. I mean, Не too. то, чтобы я пытался, But... я. Дима, so, вы uh, you know теперь now, все right? секреты моей мамы, своей мамы more знаете. More Возможно, парочку ей удалось утаявить. Нам пора. Как бы, здравствуйте, дорогие друзья. Вот ко мне пришел второй котик. Как That's бы. We'll Передает we'll привет тоже. Подписывайтесь на нашего канала, короче, пузатый и мохнатый с кнопочками на пузике. Вот. Всем привет, подписчики, дорогие подписчики. Всем привет. Так, -с. все селись. Теперь у меня на ногах два котика лежит, как бы. Извините. М -м. Так, он слишком пьян, чтобы помочь нам. У меня есть еще вопрос. Давай разберемся. I I Думаю, я могу задать ему еще пару вопросов. Okay. Ладно. А, да и все. Угу. Нам пора. Думаешь, больше ничего полезного нам не расскажет? Он слишком пьян, чтобы помочь нам. У меня два котика просто вылизывают друг друга, у меня на ногах. Он слишком пьян, чтобы помочь нам. Так скажи ему, что у нас дела. Нам, нам кое-что еще надо закупиться, и дядя Эдди нас so. ждет, так что... Right. Yeah, а, ну, конечно, going, идите, идите, ребят. Эм, um, Сэм, нам Sam? всем пора идти. просто куча делал старого Сэма. и не стоит way. заставлять <laughs> Брауна ждать, в курсе. Спасибо, что присмотрел за нашим домом. Я... Если что-то понадобится, не По любому вопросу. Yeah. Договорились? Сэм? Сэм? Сэм? Можно ключи? А, oh, yeah. ah, да. да. Этот дом, It's been a lot to он так много значил для вашей матери. Like... Иногда казалось, будто, будто дом это часть like Как будто какая-то ее часть еще здесь, с нами. Очень надеюсь, что дом не кажется убийцей желающим а? нас прикончить во сне. А, uh, yeah. uh, ну да, well, uh, что ж. Берегите себя. Вы, оба. Блин, вы тяжелые девки. У меня нога онемела. Ну, hey, so у нас really и правда еще куча дел. Okay, go Хорошо, go. We'll be right иди, you. я тебя догоню. Шнак, шна, кино, шна, кино. Не хватает такого саундтрека. шнап шнап, шнапи, но, шнап, пино, шна, кино. Oh, yeah. Шнап, шнап, шнап кино, шна, кино. Oh, yeah. И у меня два котика по-прежнему на ножках. Коптятся тут вылизывают друг друга. Так, интересненько. Что это у нас тут? хищницы такие так какой-то научный не понял как бы а, что контента пилим или не пилим контентик мне кажется ну как бы а, куда более ламповую обстановки не придумываешь для нового прохождения, поэтому обязательно переходи на канал и наблюдаешь, что же у нас будет за. Вот. А пока мы тут немножко уединимся, если вы не против, да, дорогие друзья, все... Ватя! Малдюш! Малдюш, балдюш, балдюш. Пропустил диалог, но все было бы иначе свяжись с нами, пока я был в Кипре. Вернемся. Так, это и есть твой Майкл? А, ну что, ребята, я хотел бы вам сообщить, какую новость. Наверное, грустно, но для этого выпуска мы заканчиваем, да? Но заканчиваем лишь с целью отдохнуть, набраться сил подпитаться И все в таком духе Огромное спасибо за поддержку тем, кто подписывается на наш канал В последнее время Вы огромные молодцы, спасибо, что ставите лайки И поддерживаете наш канал Надеюсь, когда-нибудь мы вырулим из этого болота И окажемся на верхах И я никого обязательно никогда не забуду Пишите по любому поводу, пишите в комментариях Какие бы игры хотели бы еще видеть своих В наших с вами прохождениях И добро пожаловать в нашу маленькую, но, сука, крепкую семью Спасибо огромное за просмотр, дорогие друзья С вами был Йоба -Гейм. Всем покау -пока. 1 2 2 3 4 6 7